Привет. Привет. Ты видела, как парни пытаются привлечь твое внимание? Нет. Идут такие, поурачиваются поднимают руки, да. что-то показывают. Я думаю, отличная попытка. Как дела? Отлично. Я, значит, сижу на лавочке, никого не трогаю, и ты прям такая... Я думаю, если я не подойду, то я сегодня буду чувствовать себя дураком. А ты всегда так быстро ходишь или ты куда-то... Слушай, у меня Серьезно? Курсы уже начинаются. По английскому? Очередь. Да. Да? А, откуда а вы меня понимаете? приглашали туда. Давай на ты. Да. Я тоже хочу подтянуть английский, потому что это круто, это пригодится. Давай, я проведу тебя немножко до да, курса твоих. Спасибо. Слушай, Спасибо. вообще я бы с тобой сейчас выпил кофе, правда? Ты такая милашка. Но у тебя курс у меня сейчас тренировка будет. Мы можем вечером это сделать. Ты как? Чем ты занимаешься вечером? у меня Вот. А, сегодня же суббота. Да. Точно. Долгожданная суббота. Долгожданная суббота. Ты учишься? Да. Какой курс? Первый. Ну, ты такая маленькая. Молоденькая. Ну, ничего, это да, нормально. Слушай, а где, а где курсы эти? Вот прям здесь? Да. А я сюда захожу иногда покушать в Ледо. Недавно открыли. Меня, кстати, валяра зовут. Я Дина. Дина? Очень приятно. Диночка, да? когда мы с тобой пойдем кофе пить? В воскресенье. В да, да. воскресенье тоже не получается. Когда ты свободна? Ну, это думаю, уже там на неделю. Вот. Первая половина? Наверное, вторая. У меня первая половина Ты вот так всем прям очень активно занимаешься учебой и... Тренировки, Блин, ты... Нет, я не внимаюсь. Не внимаешься на перезнакомстве? Да. Хорошо. Так, давай созвонимся с тобой где-то среда, вторник, наверное, да, как-то спланируем, там, вечер будет свободный, сходим в один кофе да, бы нет? Какой у тебя код? Плюс 375. Угу. 44. Угу. Тебе оставлю, чтобы ты понимала, что это я звоню. Давай... Тогда давай позвоним во вторник, узнаю, как у тебя там и. А где у тебя общага? Но ну, где ты живешь? Это... Относительно. А, ну нормально. Тут все, вот. хорошего тебе дня. Спасибо и все. Тебе. пока.